Ауазу на Прибегаю к помощи Аллаха от побиваемого камнями сатаны Бисмилляхи рахмани рахим Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего На прошлой проповеди мы говорили Про Здоровье души. И говорили про слова как слова как спокойствие и комфорт. Мы говорили, что человек, то есть все люди, человек, кто себя называет человеком, хотят, чтобы он жил в спокойствии. Внутри, чтобы было спокойствие, и чтобы достичь Внутреннего спокойствия, спокойствия. Мы говорили на прошлом джумара, люди создают для себя комфорт, дабы достичь спокойствия. И мы говорили, что они между собой не связаны. И говорили, как должен вести себя верующий. Сегодня же мы будем говорить, что должен делать. Человек, который хочет, чтобы душа была здоровой. На прошлый, как должен вести себя, а сегодня что должен делать? Мы говорили, что нужно, во-первых, иман, во-вторых, благодарность. На прошлой Джимла говорили. Сегодня же мы говорим про третий пункт. Это называется канарать довольство. У верующего, у которого иман называется камиль, то есть полноценный, совершая зикр, то есть повторяя имя Аллаха, у него внутри образуется спокойствие. Поэтому, если вы сталкиваетесь с... Темы смерть, то есть видите, как кто-то умирает, и естественно при этом люди начинают впадать в истерику, в горе, печаль. Поэтому здесь ваша задача, как верующий соблюдающий, говорить им, чтобы они говорили Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Это ваша задача. И поверьте. Когда человек говорит «Аллах, Аллах, Аллах, Аллах», слезы прекращаются. Это говорит о том, что рух начинает укрепляться. Слезы выделяются от нафса, душа. Не имея в виду, что плакать нельзя, а к тому, что человек со слезами может выйти за грань дозволенного. Потому что когда мы идем на диноза, видим разные ситуации, что даже люди готовы вырвать волосы. То есть именно из-за того, что горе. Поэтому мы говорили на прошлой, что пророк, когда встретился с прохожей, сказал прояви терпение, хадис. Она же начала ругать его, не узнав, что он пророк. Поэтому, когда человек впадает в депрессию, в печаль, он просто перестает быть человеком и перестает вообще узнавать, что это вообще был пророк. А это же нарушение для верующего. Поэтому слезы текут, нормальное явление, но когда человек ревет, уже начинает вести себя некрасиво, особенно в кладбище, это и показывает, что Невс начал командовать телом. То есть называется эмоция. Здесь должна быть поэтому человек, который будет подсказывать, чтобы этот внутренний мир, грудь, которая называется по арабски ⁇ Лятоиф ⁇ где расположены у нас духовные органы, первый из которых это кальп, который означает с арабского, как и с тюркского, ин революция переводится. Также и кто-то изучал. И клаб, корень то же самое, кальп. В таджвиде клап означает перевернуть букву Н на М, то есть переворот. Поэтому Кальб – это такой двигатель, который может перевернуться, то есть из верующего может стать легко неверующим. Поэтому человек должен совершать зикр, и это является лишь средством достижения третьего пункта, называется «канаат», то есть довольство. Так как, если подумать, после произошедшего, то есть после ухода человека из этого мира, что поделаешь? Ушел, со слезами ведь не вернешь, поэтому здесь надо говорить «Аллах, Аллах, Аллах». Особенно для водителя, который отвечает за пассажиров, ведь он же за рулем, если он будет… Плакать он, не увидит дорогу, может в Кувейт улететь, и тогда за всех уже будет отвечать. Поэтому ему особенно надо говорить, когда он ездит за рулем, он должен говорить «Аллах, Аллах, Аллах». Так он лучше доедет до, до цели своей. И когда мы говорим «довольство», то есть третий наш пункт сегодня, именно мы говорим про «довольство» – это «душевное». Внутри, то есть душа довольная. Мы об этом много говорили, про уровни нафса. Семь уровней это нафса аммара, нафса лавам и нафса мутма инна. Это сура Фаджир, последние аяты, 28 аят, где Аллах говорит, «Я итог нафсу мутмаинна, о, душа, обречая покой». «Заходи в рай, заходи к моим рабам, чтобы ты среди них был». Приказ адресован только человеку, который достигает третьего уровня души, мутноинно. Поэтому, когда говорим про довольство, здесь не имеется в виду, что человек купил семь квартир в Уфе, потом сам обеспечил себе пенсию, сыну сделал хорошую работу, внуку добился квартиры, потом собрал имущество, что ему хватит, не только ему, но и еще и внука хватит жить в этом мире. Это не означает душевное спокойствие, это лишь богатство. Почему я так говорю? Потому что я таких людей видел, которые в основном сейчас мир в такой превращается, что сначала о себе беспокоятся, потом беспокоятся о своем сыне, а потом еще беспокоиться о своем внуке, куда он поступит, учиться и как будет работать и сколько будет получать. Поэтому он заранее что делать? Беспокоиться, чтобы в этом мире ему не зависеть ни от кого. И ни от чего. Поэтому люди стараются, чтобы хороший садик был. Пусть садик хороший университет, пусть у него хорошая работа, блад. Но тот мир остается на второй план. Это одна задача. Вторая задача. Это когда человек все равно, когда покупает семь квартир и аж три машины, и еще и счет в банке до внука хватит, у него все равно внутри не будет такого спокойствия, такого довольства. Он все равно будет чувствовать себя бедным. Я был у министров, которые в пенсии домах. И даже если богатство было мощные, расскажу будет очень обидно, потому что... В теме только отопления, когда беседовал с хозяином, говорил, что ему жалко отопление. Дом огроменный, хорома на 600 квадратных метров. Дома его, денег, море, пенсия огроменная, министр бывший, но все равно министром был. Отопление жалко. Поэтому все равно внутри будет бедность, как ни крути. Все равно снаружи он может быть богатым, но внутри он все равно будет факир. Даже не а мискин. Поэтому человек, который выходит на путь заработка с целью заработать 100 рублей, он, даже будет, если иметь в кармане тысячи рублей, он захочет иметь миллион. Кстати, тот, кто выходит с целью заработать миллион, он даже когда будет миллион в кармане, скажет, мне нужен триллион. Поэтому это качество никогда не останется, не останет этого человека, это качество. И человек, как, как в мультике Скруш Макдак», если помните Дисней говорил этот «богатство, богатство». Поэтому человек, если живет с таким намерением богатства, богатства этого мира, то его душа будет бедной, а сердце будет всегда в беспокойстве. Несмотря на то, что в кармане много имущества, окружение хорошее, гарантия вроде большая, что можно жить в этом мире независимо ни от кого, ни от чего, и нет от государства, и нет от налоговиков. Но все внутри будет все равно состояние бедности. Поэтому, наверное, сделали вывод, что акцент внимания на то, чтобы жить бедным, нет, акцент не на бедность. Прекрасно известна с ислама это вера первая. Так как только человек достигает первого уровня, мы ему начинаем говорить про намаз, это второй уровень. Невозможно говорить человеку про намаз, если он еще до первого не нашел. Это как в школе. Если в третий класс учишься, третьим не говорят про геометрию, говорят про математику. Только после пятого говорят алгебра, геометрия. В религии такого нету, есть. Поэтому пророк в Мекке, когда был, ему были аяты неспосанные исторические, а как только он переселся в Медину, а это были уже уголовные, административные правонарушения. То есть есть, кто согрешил, все, наказание. В Мекке такого не было. Поэтому Всевышний готовил аж больше 10 лет. Поэтому здесь мы говорим про этап. Первый этап – это вера. Второй этап – это намаз. Как только человек встал на намаз, мы начинаем говорить про пост. Он совершает пост. Как только пост совершает, мы говорим про закят. Мы говорим, ты должен стремиться выполнить четвертый столб ислама. Если он уже богатый, он уже обязан давать. А если он не богатый, он должен стремиться выполнить этот пункт. Поэтому нужно дуа делать правильно. Не просто говорить, о, Всевышний, дай мне богатство. Богатство спрашивать нельзя. Надо говорить, о, Всевышний, ты мне дал веру, я благодарен. Ты мне дал возможность совершать намаз, я благодарен. Ты мне дал здоровье, я совершаю пост, я благодарен. Вот четвертый столб у меня остался. Разреши мне выполнить четвертый столб. Это одно предложение охватывает два смысла. Первый смысл – это человек разбогатеет. Второй смысл – он отдаст «закет». То есть одно предложение и, как говорится, два зайца одновременно. Если человек будет спрашивать просто богатство, «Дай мне богатство, дай мне богатство». Всевышний этому и может дать богатство, но вопрос, он закат даст потом? Из 300, 2,5%. Ему покажется очень много. А это всего лишь 2,5% из 100% имущества. Это всего лишь 2,5%. Но в нашем мире все равно закат еще мало кто уделяет внимание. Те, кто разбогател, и те, кто еще не дошел до этого пункта. Поэтому этот пункт есть. Опять же, наш образец, пророк, который имел девять бизнес, он отдавал закат полностью. И когда говорят, что он взял в жены Хадиджу, которая была самой богатой женщиной в Мекке, кто историю не изучал, он раздал ее имущество за три дня. То есть здесь мы о чем говорим? Что сердце должно быть привязано ко Всевышнему, но не к деньгам. Поэтому внутри в сердце Всевышний, а в кармане деньги. Если наоборот будет, то человек не сможет достичь четвертого уровня. Закат не сможет дать. Плюс он будет жить с намерением только богатства, богатства и богатства. И соответственно, наверное, уместно приводить пример светофора. Есть же у нас же два типа людей. Есть пессимисты, есть оптимисты. Возьми стройку, возьми кухню, возьми любую тему, есть, сразу выходят пессимисты, которые говорят, так не делается. Почему? Потому что он жил по такой методике и говорит, так дом не строит, на АТК сосед, например, он построил за несколько месяцев. Многие люди сказали, что так нельзя. Фундамент сядет, стена треснет, нормально, какой год стоит, не трескается. Оказывается, новая технология есть. Но об этом же люди серебряного возраста не владеют этой, этой наукой. Поэтому им это выглядит как дико, что он неправильно делает, неправильно. Поэтому в любой теме есть пессимисты и оптимисты. Поэтому в светофоре что мы видим? Пессимисты могут увидеть, что светофор ставит с целью, чтобы человек, что сделал, не смог свободно передвигаться по городу. На каждом шагу светофоры все, все на два вида разделяются. Один говорит, зачем столько светофоров? Да сделали бы переход надземный подземный. Неудобно же нам, водителям, ездить. Пессимист. А Оптимист же скажет, ведь это же цель. Не чтобы мы тормозили, а чтобы мы были более внимательными на перекрестке. Вот вчера как раз я на перекрестке чуть не врезался. Готов был отдать уже большую сумму садака. Когда избежал, сразу нефт говорит, может поменьше дашь? А там я уже был готов, потому что, когда поворачивал в перекрестке, это же, не знаю какая фантастика, но время останавливается. Я вижу, как он поворачивает, я вижу, как я. остается несколько сантиметров, мы проходим между... Проходим он по своей, я по своей траектории. И, аль Но в это время я уже успел сделать, может... Уже, уже, вижу, уже, вижу, уже вижу ДТП, уже вижу ремонт, уже вижу большая сумма уходит из кармана, думаю, надо отдать. Потом хожу, ага, машина целая, вон целый уехал, я уехал, думаю, может поменьше. Вот нефс, это вот и есть нефс. Поэтому светофор. Почему говорю про светофор? В религии есть правило халяль и харам. То есть, когда мы говорим про спокойствие, человек всего лишь должен знать харам и халяль. Это является Средством вторым. Если первое – это зикар Аллаха Аллаха говорит, то второе – это знание халяля и харам. То есть, когда человек достигает внутреннего удовольствия, он уже смотрит на богатство как на средство. Он уже не живет с целью кушать и пить, он уже живет с целью другого накормить, другого напоить. Потому что он прекрасно понимает, что это жизнь бренная, временная. И все эти запреты не с целью тебя останавливать, а с целью, чтобы ты был более внимательным. Уж от светофора, если перейти на религию, это у нас тема называется халяльное питание. То есть все начинается от еды. До сих пор люди не знают, что такое халяль мясо. До сих пор люди не обращают внимания на состав шоколада. До сих пор я вижу людей, которые на нас читают, и когда я чай пью у них, они говорят, вот шоколад, что не кушаешь? Я говорю, там в составе ликер. Он говорит, и что? Я говорю, смотри, и что? То есть вот такое легкое отношение к ликеру в шоколаде. А сам считает, вот ты думаешь, почему ислам не развивается? Вот такими людьми как бы развиваться будет, если он смотрит на ликер как на нормальное явление". Поэтому вот говорю, есть светофор, чтобы не останавливать человека, а чтобы он был внимательнее, более внимательнее. Поэтому и здесь есть... Такие термины, как харам, а он и есть харам. И пророк Мухаммад, саллиллаху говорит, довольство – это богатство, нескончаемое богатства. Нескончаемое богатство – это довольство. Кто делает зикр и, совершая благодарность, ведет себя спокойно. Он достигает душевного спокойствия, довольства. И оттуда его внутреннее богатство непременно выйдет наружу. То есть и снаружи он будет богатым. И самое главное, выполняя закат, он самый главный будет богатым. Душой. Будет душа богатая, но самое главное, мы говорили про... У нас две темы, две недели посвящаются, чтобы душа была здоровой. Если мы говорили про людей, которые занимаются спортом, поставил дома грушу, боксирует. Цель, чтобы быть спортивного телосложения, чтобы быть спортсменом, а душа слабая, душа очень слабая, Поэтому здесь вопрос для верующих не только заниматься спортом, но и заниматься душевным спортом. То есть это зикр. Если человек сутками бьет грушу или грушей, он должен понимать, что часть дня он должен посвятить своей душе. Чтобы душа у него была здоровой и богатой.